Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Александра Бонина. Сегодня я хочу рассказать про ортопедический корсет. Зачем он нужен, кому он нужен и настолько ли он эффективен, как кажется на первый взгляд. Ортопедический корсет выполняет основные функции. Во-первых, он очень эффективно снимает нагрузку с позвоночника как во время обострения или когда есть какие-то проблемы. Второе. За счет жесткой структуры он полностью расслабляет мышцы, так как забирает нагрузку на себя, позвоночник расслабляется, и мышцы, соответственно, тоже расслабляются. То есть он полностью принимает всю нагрузку на себя. И благодаря этому при обострении снимается и боль, уменьшается по крайней мере, и мышцы расслабляются, если не спазмированы. И тем самым он помогает быстрее восстановиться во время обострения. Кому нужно носить этот корсет? Во-первых, если у вас есть обострение поясничного остеохондроза, потому что он поможет немного снять боль. И в то же время, за счет того, что позвонки немного расслабятся и отойдут друг от друга, они увеличат межпозвонковое отверстие, где произошло ущемление нерва. Поэтому уменьшится и боль, и пройдет спазм мышц. Но одно важное условие. Дело в том, что ортопедический корсет нельзя носить постоянно допустим сутками или в течение дня, в течение там, 10 часов и так далее. Его нужно носить максимум 4-5 часов суммарно, то есть допустим вы час поносили или два. И потом обязательно делайте перерыв, потому что иначе вы только навредите себе. Когда вы очень долго носите, считайте, мышцы так были ослаблены, спазмированы вообще в таком нехорошем тонусе. А здесь, когда вы постоянно будете носить корсет, мышцы считайте так слабо, а тут они совсем расслабятся, и позвонки немного отошли друг от друга. А как вы только снимете корсет, то позвонки наоборот еще больше могут надавить друг другу, и ущемление еще больше ухудшится. Поэтому носите его все-таки дозированно. Допустим, 1-2 часа вы поносили. И обязательно делайте также перерыв на 2, 3 или 4 часа. И потом снова можете одеть. И так за сутки вы можете набрать где-то 4-5 часов, когда вы можете носить этот ортопедический корсет. Далее, когда у вас, если есть сильное обострение поясничного остеохондроза, то, во-первых, вы обязательно должны быть в постели, то есть обязательно отдыхать по максимуму, постельный режим и вообще не одевать этот корсет и не ходить потому что самое главное – немножко восстановиться хотя бы за сутки или двое. После того, как боль хотя бы немного уменьшится, и вы уже сможете хоть немного подниматься, немного сидеть и немного дозировано ходить, вот тогда ортопедический корсет вам обязательно в этом поможет. Вы его одеваете, немного походили, снимаете и снова отдыхаете. Причем во время этого отдыха вам желательно делать лечебные упражнения для расслабления поясничного отдела позвоночника и для разгрузки этого отдела. После того, как боль немного утихнет и обострение перейдет в ремиссию, то ортопедический корсет вам уже не понадобится. Вам уже в основном нужны будут лечебные упражнения для того, чтобы улучшать тонус мышц восстанавливать структуру позвоночника, восстанавливать его физиологический изгиб, и уже не нужно будет вам этот корсет. Делая вывод, запомните одно, что ортопедический корсет, конечно же, хорош при боли в спине, но его носить нужно максимум 4-5 часов суммарно, и обязательно, конечно, при этом выполнять лечебные упражнения для укрепления мышц спины, потому что ортопедический корсет вы всю жизнь тоже носить не будете, иначе вы только навредите самому себе. Ну что ж, на связи была Александра Бонина, надеюсь, я ответила на этот вопрос. который мне часто задавали мои подписчики. Желаю вам, конечно же, крепкого здоровья. Обязательно занимайтесь упражнениями, укрепляйте свою спину и позвоночник, когда вам скажет спасибо.